Здравствуйте, с Вами Ксения и Мурат Тенебаев, практик-психолог, телесный терапевт, трансформационный тренер. Вот хотела задать ему вопрос. Сейчас вот в наше время советуют, что нельзя держать в себе накопленный какой-то негатив. То есть где-то тебя обидели, разозлили, на, на работе начальник там, придирается, или вот сотрудники скажем так, нервирует. Вот, вот что? В глаза это высказать нельзя. Э, Обидеться либо вообще уволят. Э, в себе держать тоже нельзя. Это вот телесная терапия говорит, не, не, нельзя, это плохо, вот, чревато. Так что делать в такой ситуации? Ну, да, очень хороший, интересный вопрос. Слушай, конечно, носить в себе, это взращивать. Каждый из вас, дорогие друзья, наверняка был в этой ситуации такой, да? Когда внутри вас это вот кипит, когда внутри вас идет такой диалог, ваш внутренний критик не затыкается, я бы его так и так, да, и вы все на себе носит, какой вы здоровый какой-то, но это чревато тем, что у вас будет полное расстройство организма, понимаете, потому что там вот этот негатив, его не надо носить себе, его надо выкинуть, а куда его выкинуть, да, ну вот так зажечь костер, прийти в укромное место, зажечь костер, и прям в огонь проговорить все, что вы думаете об этом нехорошем начальнике, да? обозвать его всеми всевозможными словами, какими вы хотите, потому что э, тоже рекомендации такие говорят, вот, не вноси себе и сразу выскажи в лицо, да, как конечно, можно сказать это, вы будете говорить два раза, первый и последний, потому что сразу уволят, да, поэтому есть возможность вот такая вот техника, да, то есть что здесь происходит, вы весь этот негатив, этот негативную энергию вы высказываете в огонь, а Огонь, он, это мощная энергия. Понимаете, энергия огня хватает спокойно с лихой пережечь этот негатив, который вы сюда выпустили. И можете сказать даже матушка огонь примей и переработай это во благо. И это все переработается и сожгется. Понимаете? То есть энергия огня, это очень мощный видео. Стихия огня. Здесь мы привлекаем стихию огня для того, чтобы переработать вот эту негатив. Ну вот в такой ситуации, если, допустим, есть какие-то старенькие обиды, это вот сейчас мы узнали, на будущее будем пользоваться, а если вот что-то старенькое там осталось, какие-то обиды, там, не, не знаю, на одноклассников, там еще на, на родственников, на кого-то вот осталось, с этим тоже можно работать? Конечно, конечно, потому что срок давности не имеет, понимаете, здесь наши, вот это то, что мы внутри себя носим, если вы вспомните себя, да, вот, с какого времени мы помним себя? Ну, наверное, с лет 4-5, да, когда мы пошли в детсад. Да? И вот да, помните своего обидчика в детсаде, который вас обозвал? Воспитательницу плохую Да, вспомнил. Да? Да, вспомнил да? И вот про ну, сколько да. лет, про лет прошло, да? Уже, а вы до сих пор это носите в себе, понимаете? И закачиваете туда энергию уже нет ну, то есть, если есть ада. воспоминания вот вспоминаешь этот какой-то случай то есть если бы оно ушло то я бы не, не вспомнила Конечно, бы ситуацию, будет, а она, есть, а, не если я об этом помню говорит о том что есть где-то корень где какой-то обиды живет. или что-то вот да. и оно внутри лучше от этого избавляешься ну, это живет в тебе это живет в человеке и вот этот негатив это мы носим и туда закачиваем все время энергию а потом меня спрашивают про себя почему у меня со здоровьем? тут проблемы, там проблемы, это проблема, то есть это все уходит э, за счет нашего здоровья вот так отлично, ходите чаще в лес, друзья дома не разведешь, вот такой костер ходите в лес, дышите воздухом, разводите огонь избавляйтесь от ненужного с вами были Мурат Кенебаев, Ксения. Делитесь этим видео, ставьте комментарии, лайки, задавайте вопросы. Может быть, у вас есть какие-то свои способы, как вы с этим работаете.